Planet PlanetCase — интернет-магазин цифровых товаров. Игровые аккаунты, лицензионные игровые ключи, игровая валюта и многое другое. Огромный ассортимент товаров, исключительно от ведущих продавцов индустрии. Постоянные акции, скидки, а также бонусы за покупки игровых ключей в Steam, круглосуточная техподдержка пользователей и моментальная доставка товара. Все это — интернет-магазин нового поколения Planet PlanetCase.